Здравствуйте, мое имя Магдалена Гарсия Рохо, я винодел. Мы здесь собрались, чтобы презентовать белое вино Савиньон Блан, Риберадель Рио, принадлежащее категории вин, вино земли Кастия. Сейчас мы находимся в регионе кастилья ла манчо Этот регион является самым большим винопроизводящим регионом Испании. Это белое вино с брожением при низкой температуре. Цвет желто золотистый, блестящий, с зеленоватыми оттенками благодаря брожению при низкой температуре. В аромате мы находим это вино с фруктовыми оттенками. Молодое. Во вкусе вино с хорошо сочетающейся кислотностью и освежающим послевкусием. Оптимальная температура для этого вина 8-10 градусов. Очень рекомендуем это вино к рыбе и к блюдам из мяса. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!